О, пацаны, я тут самый это, самый крутой второй сильвер, и далее, это самый высокий, это самый высокий, слушай, я далеко от тебя не ушел, да, второй сильвер, бля, обалдеть, ааа, патроны, что, все, вы просто, обалдеть, я не хочу умирать, это что тебе надо, Иди туда. Лучше бы смоук не кидал, а сразу вышел и заражил. Я сэйвил, алё. Зачем? Смысл? Калаш, алё. Лёк, дашь мне потом калаш? Отвали. Я сэйвил, сэйвил. Я тебе дам чё-нибудь. Отвали, я сэйвил, сэйвил. Вот ты, Влад Глэк. <свист> <свист> АВП <save>. сейв! <свист> <Ага>, а Сейф! <свист> Опять там АВАПАС стоит! Влад, закидывай туда! <свист> я молик, я кинул, Ой, вап! <Влад. свист> <свист> Туда в боксы две хайки, да иди. Тут звуки изменили, капец. Обалдеть! Ля Это эко, да у тебя. Я думал, будет. Сейви, Да посрать, пускай пробует. А теперь можно появиться? Нет, не сейф! Ладно, не save. Обалдеть. Ну ты Влад смешной. не шмаляет <с grade> как меня Сука, убило Литро, когда он что-то меня я не могу играть ой Т64ф Бажа! Это жipes галины! Тimeters хришли! Аааааааааааァ Ааааааа… умирает! Ой... О, warriors! Да твоё мать Ой да, слава. Где этот поплел? У тебя видно, у тебя дуло видно, ал ⁇ Ты не весь, ты не весь, ты грешь. О, боже мой. О, боже мой. О, боже мой. О, боже я уже играю, я не, не для того, чтобы выиграть, я уже играю для того, чтобы поражать сладом. Обалдеть! <с Yo -man> Скажите мне. Вот что делает карантин с людьми. Вот что делает с КС Владом. Обалдеть. Да ну серьезно, да боже, ну со всех сторон они. Влад, закрючи, пожалуйста, Влад. Давайте все Влада на максимум поставим. Влад, я предлагаю тебе сделать АСМР. У тебя АСМР лучше всего получается. Давай, Влад, клачуркик. Давай, Хуя, чуваки! О! Влад, ты купонченный! Не похуй! О, ну вс! Сука, крыса! Я снимаю, я снимаю, как раз таки. да, Я, когда Влад это что-то куралесить еще в лобби, я уже понял, то, что катка будет угарной. Обалдеть. Спорий Влад первый сдохнет. 18 хп. Бамба, бомба у нас, бомба у нас. Убей его! А! его! Сука, бич! Соси, керпич! Ой, я до первой месяцы не хорошо. Фух, вы ч такие смешные? ребята. Оббалдеть! Вы должны сохранять Они видят, что мы перебегаем. Обалдеть! У меня уже, блять, горло болит. Я тебе говорю, подстолнилась. Потому что они мне эти перестучили по самой горлу, с укасом. Леха, да за что? А, пацаны бы сюда, да? Обалдеть. Давайте все неги вы покупаем, и мы тупо стреляем в битву. Ну все, пацаны. ГГ. Влад ты глэк тупой. Сука. Покупайте неги Влад, ну ты иди. Влад, глэк. Все, не кикаем, не кикаем, не надо. да да да да да да да да да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 Ой, сзади! О, минус АВП! Пацаны, минус АВП! Быстрее, быстрее, заходим! 23. Сейби, сейби, сейби, сейби. Ага, сейвить, конечно, последний раз.